Субтитры а Пышное цветение пионов, аптековский город, ботанический сад. счастье, оно бессюжетное, Его не расскажешь в словах. Оно ну, синих да. тени заката, Что стелет в саду то поля И в ласковом запахе мяты, Которым объята земля. Оно в этом шепоте сонном, Про то, что другим не понять, Про губы, про сосны, Про солнце, которому хочется спать. Оно в вот этой смятой ромашке, заломленной белой руке и даже в забавной букашке, ползущей по вашей щеке. Зорька золотая светит над рекой пивочка родная сердце Yeah.